Моя дверь была заперта, а ты взял и вошел. Так громко и матерно, даже не сняв капюшон, сбросил рюкзак, открыл рот и стал выворачивать душу. Не ожидая такой поворот, мне просто пришлось тебя слушать. О, этот говор, одесские ноты с запаха моря, пропитанный слог до тошноты, до безудержной рвоты! Лился словесный поток. Ты все кричал и кричал неустанно, Руки сплетались, змеиный клубок было не вовремя, Было спонтанно, так начинать диалог. Не проронив, ни звука, ни стона, Молча взяла твою речь. Все, что смогу до последнего слова, Я обещаю сберечь.